Всем привет приехал за грибами там где были с ребятишками вчера Шурик Сусанин у нас вызвал дождь всем краем прямо перестарались они ливень ливень такое писал в комментариях говорю перестарались и говорят сейчас грибы пойдут надо надо гнать время я терять не стал только-только у нас дожди кончился погнал в лес за грибами. Как-то вот так вот. Сейчас будем смотреть, правда, мокро. Ну что теперь? то должны быть грибы. Как у нас вызывает дождь по старинке и очень эффективно. Где-то вон там вот сверху будет ссылочка. Подсказкали. Ну и все. А я пока иду. Шурику привет. Вижу, в общем, первые грибы, грибы первые, которые мне попались, маслята, ах, прям, прям, прям, маслята, маслята, маслянистые. Не обманул, Шурик, не обманул. Кто что знает, что за грибы такие, что за поганки, ни разу такие не встречал у нас, может, внимания не обращал. Вот такая штука. Вот они, в общем, грибочки. Вот они, вот они. Вон там вот, вот грибочки есть. Собираем, собираем. Тик. Ой, хорошие грибочки. Вот так вот я охочусь в этом году. Ну все, все грибы мои, пока все спрятались, дома сидят. Мы собираем грибы с ножечком. Вот они, вот они грибы. О, какой даже здоровый есть гриб. Даже причем целый. И вот гриб, и вот гриб. Ну что, как обычно, у него камера села. Самый неподходящий момент. корзиночку, в общем, я набрал. Сейчас схожу с пакетом. И вот тут наткнулся на грибы, на грибы. Вот они. И вон там вот тут еще где-то сейчас видел. Есть, не знаю, Добрые, или не Вон там он есть. Сейчас будем смотреть. Тут два колодца. Раньше было, воду пили, говорят. Вот такие дела.